Всем привет! Специально для вас снимаем короткий видеообзор по поводу как правильно снимать мерки с одежды. То есть некоторые думают там по объему груди, по объему там тела, по объему чего-то. Мы не меряем ни груди, ни тела, ни людей, так как у нас доступна только сама одежда. По одежде мы меряем ширина груди, как бы полуобхват кто-то называет у нас, только изделия. Примерно вот так. В районе подмышек от шва до шва сколько сантиметров. Это первый параметр, самый главный. Так же самое, если по поводу талии нужна информация. Замеряете здесь, в самом узком месте талии. Ну и, соответственно, по бедрам, края куртки, самое широкое место внизу. А также нужно замерить длина рукава внутренняя. То есть, мериться от края рукава до шва сколько сантиметров. Вот именно до этого места, где подмышками пришивается куртка. Все, больше никаких параметров.